Так, заказал себе патрубок, что у меня случилось, буквально несколько дней поездил, так, где у меня свет, и вот такая херня случилась, лопнула еще дальше, так как патрубок уже был очень-очень жидкий, переломить его делать нехер, и он еще, кстати, не армированный, я не знаю, откуда его вылепили, но это еще, это уже не родной они армированы, ставят сюда по сути и нельзя. Так как это патруба высокого давления. Весь антифриз оказался буквально на привоз моего подъезда. Вот такая вот херня. Сколько-то вытекло, но ну, очень немало. Только кручей. Протелка шады сюда. Жопа, конечно. Заказал себе и буквально сегодня же получил патрубок вот такой вот. Так. артикул ну вот такой Deo Nexia. артикул 15897 кому интересно подходит на Toyota Karina 2 Nexia 16V Original так вот с этим Original смотрим сюда здесь имеется армировка патрубок довольно прочный по размеру. Практически идентичный, то есть буквально чуть-чуть слегка можно будет его там что-то поправить, но в основном он как бы подходит То есть я сейчас его надену, на кому затяну, и я думаю, я буду долго-долго кататься ну Вот, надеюсь, кому-то помог Влеплю его прям куда надо По сути, по размерам должен четко встать Потому что он тоже диаметром на 32, ровно такой же, как и этот Надеюсь Кому-то был реально полезен. Toyota карина 2 двигатель, кузов AT-171 с Кому интересно.